Наш район, где мы живем. Район горы Алчак. Людей так уже немало поднаехал. Вот все тут есть уже. Магазинчики все подкрывались. набережный судака 12 июня время около трех часов дня сегодня мы были вот. на этой горе Это стоит, непонятно. А кто стоит по самой верхушке? По самой верхушке, конечно, мы не залазили. Мы залазили на соседние горы. Похоже на это. Народ купается, загорает, отдыхает. А мы идем дальше до Кипарисовой. Там установлена сцена. Возможно на этой сцене что-то происходит. Такая еще готовится. Один Да, да, три.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 Господа, внимание, все внимание в море прямо сейчас, друзья мои. Прямо сейчас потратьте время подойти к набережной, а оказавшись на набережной, смотрите на море. Сегодня 12 июня. Сегодня день России по всей России и по всему миру. Возьмите в руки телефоны, включите фотоаппараты, либо же возьмите в руки фотоаппараты и... Включите фотоаппараты. Прямо сейчас парад всех плав средств, которые есть у нас в судаке. Парад плав средств судакской акватории. Уважаемые гости, прямо сейчас остановитесь на несколько минут и присоединитесь ко всем, кто участвует в параде, хотя бы глядя на него. Это очень интересно. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Грезами наивных, чистых, детских глаз, и для матери, и в долгий путь и добрый час. Ты Все танцевать! не пойдет. Спасибо.